Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею! У меня появились новинки и я хотела вот похвастаться, показать вам. То есть съездила сегодня я в цветочный магазин и не могла пройти мимо вот такого прекрасного цвета поансетии. У меня красная просто есть, а это белая, ну вообще прям она так нарядно смотрится. Прям как невестушка. И причем по такой еще цене, у них сейчас распродажа уже этих растений, я его всего купила за 160 рублей. Вот такой кустик прекрасный. Красивое очень растение, мне нравится. Это вот одна моя новиночка. И купила семена... Это вот два таких вот растения очень красиво цветущих, редких. В общем-то одно тюльпановое дерево, африканское тюльпановое дерево, цветет прям вообще красиво. Правда меня напугали, сказали, что зацветет на восьмой год. Но листва очень красивая. И второе это... Индийская сирень, как ее называют, лагерь Стремия. Тоже очень красиво цветущее растение, прям вообще с ног сшибать. Оно, кстати, растет еще на южном побережье Крыма. И я ее сама видела еще и в Абхазии. Она очень красивая. И она еще... Такой, знаете, аромат такой у нее еще, такой легкий, такой сладковатый аромат имеет. Я вот здесь приготовила для посадки семя Такую рыхлая, плодородная земля. Ну, я ее, в общем, как бы покупала для рассадной землю. И добавила туда немножко песочка, чтобы она рыхлая была. Сейчас я открою семена. Это красивая очень индийская сирень. Тут написано, что всего две семечки. В таком пакетике. Ага, здесь не две а семечки. Написано две штуки. Не поняла. А здесь вот сколько их. Видите? Видимо, отпечатка какая-то или что, не знаю но это хорошо, но семена свежие, годно до 23 года, то есть я буду надеяться конечно, что они у меня взойдут, еще надо как-то их отсюда извлечь, чтобы не потерять, они вот прям прилипли к этому пакетику, ну вот такие семена такие как бы не знаю я думаю что это какая-то видимо еще в общем не знаю не буду гадать <св> Но, в общем я их посажу и по под пленочку и поставлю просто вот на стол при комнатной температуре в общем буду проращивать на батарею не буду ставить их ну, у меня их вот так вот просто на почву посею Просто когда будут по два листика уже настоящих, я каждого посажу в отдельный стаканчик. Я их положила просто на почву, их, конечно же, здесь не видно. И я их чуть-чуть песочком присыплю, прям совсем чуть-чуть. Вот так достаточно будет и я вот слегка вот прям совсем сильно не буду увлажнять чуть-чуть сверху увлажню все но ну, все индийскую сирень я посадила теперь буду ждать сходов и у меня теперь тоже очень красивая прям Африканское тюльпановое дерево, конечно, цветет бесподобно вообще, и вообще, в общем, имеет декоративный вид, даже не цветущее, вот. вот видите, как у него тут. А вот семена я вот эти замочу на сутки, я теплую такую кухонную взяла тряпочку, намочила ее и их вот так вот разложу. То есть они имеют семена вот такие вот крылышки. Вот. И прикрою их. Вот так вот. А через сутки я продолжу. Ну вот, прошли сутки, я замачивала семена, и теперь я их хочу посадить в грунт, Ну то есть вот эти вот, может, как называются крылышки, так и остались, никуда они не пропали. Я хочу вот в такой вот стаканчик их все равно потом рассаживать, я их сейчас так вот распределю и зубочисточкой просто туда их. Такие семена интересные, конечно. конечно хочется чтобы проросли но ну, все конечно я думаю не прорастут но хотя бы вот так вот зубочисточкой чуть-чуть вот так в почву и вот так вот земелькой при этом вот совсем вот так вот я их сильно не углубляю а так вот потих, потихонечку чуть-чуть совсем, потому что грунт такой влажноватый. Сильно не буду. И теперь их под, под пакетик. И буду ждать всходов. Обязательно сниму видео. Даже если не взойдут, все равно сниму, скажу, что не получилось. Увидимся в следующем видео.